Зимняя сказка. Только с 15 по 30 декабря скидки до 50% в Эльстаре. Улица Грозненская, 35. Телефон 8 800 700, ровно 49 45. Звонок бесплатный. Спешите в Эльстар за скидками.